мы продолжаем работать, у нас немножко похолодало. Сейчас выводим следующий полукруг и потом начинаем дорожку. Вот здесь, у нас проведена дренажная система. Вот если мы вот так вот присмотримся, вот ее видно. Бетон с одной стороны с другой стороны. То есть сделана как бы ложбинка, и чтобы вода утекала. Ну а здесь, здесь мы делаем мостовую. Ну, вот как-то так все. Сейчас мы вот закончим мостовой, и потом 20 сантиметров поднимем выше, будет у нас дорожка, метр пятьдесят. Ну, вот так, такая-то у нас работенка. И работенка идет неплохо. Если вот так посмотреть, уже видите? Солнце отражает, но на самом деле в окончании сниму видео, как это все на самом деле получилось. Давайте еще сверху посмотрим. Вот так, все, все стройте камни. камня.